Монитор Apple Cinema с диагональю 27 дюймов. Очень элегантный монитор, больше похож, как я написал в объявлении, на произведение искусства, чем на технологию. Монитор Apple Cinema – это прекрасная возможность пользователям Windows получить доступ к качеству Apple. Потому что монитор очень просто подключается к современным видеокартам, либо напрямую через разъем мини-дисплей порта, либо через простенький переходник – Подробное видео о вариантах подключения есть на канале и при желании могу вам его отправить. Есть. Никаких проблем с подключением компьютером, работающим под операционной системой Windows, у этого монитора нет. У монитора встроенная аудиосистема, колонки встроенные с двух сторон монитора вот здесь внизу, которые дают очень качественный насыщенный звук, потому что это же Cinema, это кинотеатр. У монитора Достойный микрофон. Не скажу, что премиум качество. Те, кто пользовался какими-то студийными микрофонами, возможно, качество встроенного монитора будет вам недостаточно. Но те, кто проводит обучение дистанционное, те, кто конференции какие-то ведет, общается в скайпе, в зуме, качество этого микрофона, встроенного в монитор, более чем достаточно. И у монитора шикарная встроенная веб-камера. Я поклонник камер Logotech. Вот камера Logotech 920. Ну, наверное, самая популярная сейчас модель из веб-камер на рынке. Но 920 по своему качеству даже близко не стояла к качеству встроенной веб-камеры монитора Apple Cinema. Эта камера ближе по качеству, насыщенности картинки, к модели Logotech Brio, которая стоит порядка 15 тысяч вот на момент записи этого ролика. То есть, установив этот монитор себе на стол, вы можете избавиться от всего, что сейчас, наверное, загромождает ваш стол. Провода от веб-камер, от наушников, от микрофонов, от колонок. Ничего, кроме вот такого элегантного монитора, у вас на столе не будет. У монитора встроенный блок питания. Вот я вам сейчас переверну. Есть модели, где провод питания непосредственно не отсоединяется от монитора, но здесь он просто стандартный провод, отключается, вот белые закончились, остались только черные. И встроенный неотключаемый дата-кабель. То есть ничего лишнего, все, что нужно вам для работы, находится в этом мониторе. Но, конечно, этот монитор покупался не ради вот этих встроенных аксессуаров. Он покупался в первую очередь из-за шикарной качественной картинки, которую он дает. Вот все, кто работал с техникой Apple, прекрасно понимают, о чем я говорю. То есть, когда я работаю за этим монитором, я отдыхаю. И получаю ну, просто удовольствие, работая за таким шикарным монитором. Но рассказывать о картинке можно долго. Технические характеристики этого монитора, они внизу в описании. Посмотрите объявление, ссылка на объявление будет в описании видео. Кому интересно, читайте. Я, конечно, сейчас лучше его подключу и покажу, как он работает. И покажу, отвечу на те вопросы, которые очень часто задают по качеству. А эти мониторы я тестирую, проверяю где-то порядка 7 дней, ну, стараюсь поработать за ними чтобы если какие-то проблемы появятся, чтобы они сразу за это время выскочили. Аккуратно их пакую, заворачиваю их в стрейч. Сверху многократно оборачиваю в пузырчатую пленку. Ну, процесс упаковки тоже есть видео на канале. И эти мониторы я пакую в самодельной коробке из пятислойного гофрированного картона. То есть получается очень такая надежная упаковка. И в принципе можно даже отправлять почтой России через авито доставку. Но лучше конечно с деком. Потому что СДЭК это 1-2 дня в любую точку России. Если хотите получить себе вот такой прекрасный монитор, заказывайте все ролики по состоянию вашего монитора, я вам отправлю. На лапке вот здесь вот внизу есть серийный номер, я тоже его фотографирую, видео записывается именно для того монитора, который вы получаете. Стараюсь работать не обманывая людей, потому что ну, все, что ты делаешь, всегда возвращается. А продавать эти мониторы мне нравится, потому что это правда шикарная, классная, качественная вещь, купив которую вы точно не пожалеете. Вот так вот выглядит монитор подключен в подключенном своем состоянии. Подключил я его к стационарному своему компьютеру, получил то, что всегда хотел. Программы от Windows, к которым уже привык, и качество монитора Apple. Сейчас я отключил все программы управления цветом, потому что самого монитора Apple Cinema нет никаких кнопочек привычных, не ищите их. Все управляется настройками программного обеспечения. Я сейчас поближе поднесу телефон к экрану. Ну, вот монитор большой и всю картинку не влезает. Извините, возможно получилось кривовато из-за неровности стола и пола. Я за этим монитором занимаюсь тем, что создаю картинки и видео для социальных сетей. Вот. Вот для моей работы монитор с такой диагональю и с такой цветопередачей это то, что я всегда хотел. Монитор легко определяется Windows и всеми программами. Вот я сейчас-таки запустил TealZoom, показать, что сейчас работает именно встроенная веб-камера. Вот она. И определился микрофон и динамики. Продемонстрирую, как работает звук на этом мониторе. Наиболее частые вопросы о качестве этих мониторов связаны, есть ли какие-то царапины и сколы. Я стараюсь всегда выбирать то, что именно не имеет каких-то механических дефектов. Вот на этом мониторе я как-то это пропустил, но вот в этом месте мне показалось, есть какая-то небольшая царапинка. Но вот при моем освещении я этого и не замечаю. Пыль и засветы. Меня все время просят показать, как монитор работает на белом фоне и с выключенным светом. Вот я сейчас выключу верхний свет. Вот сейчас я выключил верхний свет и постараюсь приблизить углы монитора. Говорят, что появляется какая-то лжертизна. Но, честно говорю, может быть я не такой привередливый пользователь. Может быть из-за того, что всегда хотел вот такой монитор. и, ну, лично мой глаз не замечает каких-то дефектов. Но еще раз повторюсь, любая проверка качества, могу записать любой ролик, приблизить что-то, что вас конкретно заинтересует на этом мониторе. Вот цена нового монитора... Сейчас вот в Е-каталоге 125 тысяч. Конечно, эти мониторы далеко не новые, но они продаются, естественно, не за такие цены. Друзья, не хочу никого там обманывать, вводить какие-то заблуждения. Я продаю только то, что мне самому нравится. Готов на все ваши вопросы ответить. Пишите, спрашивайте, пишите на Авито. По этому объявлению очень много пишут. Я всем отвечаю, записывайте подробные ролики и отправляю. Их. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Ссылка на объявление в Авито в описании этого ролика.